Страшная правда о том, почему Путин испражняется в чемоданчик. Помимо чемодана для кала, у Путина есть белая термокружка, которую он берет с собой на все мероприятия. Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Белюк и канал Work and Life. И в этом крайне важном видео, реально важном, хотя на первый взгляд может так не показаться, ведь судя по его названию... Вы наверняка могли сделать вывод, что это видео будет неким юмористическим больше. Но нет, но нет. В этом видео мы обсудим вполне реальные вещи. Вещи, которые с большой долей вероятности могут в итоге оказаться правдой. А именно, в очередной раз поднимем тему здоровья Путина. Ведь на фоне сообщений о том, что его фекалии собирают в чемоданчик специальные агенты для того, чтобы... Эм, Спецслужбы других государств не смогли провести анализ его экскрементов. Эта новость продолжает раскручиваться, набирать обороты, хотя она относительно не новая, но тем не менее. Сейчас она становится все более и более актуальной. Все более и более актуальной становится тема здоровья Путина, ведь по многим данным это здоровье становится хуже и хуже с каждым днем. Прослушанный олигарх подтвердил слухи о раке Путина. Но теперь слухи получили новый импульс. И, как э, утверждают некоторые эксперты, Путин может умереть в любой момент. Так вот, в этом видео мы снова поднимем относительно старые темы, только отталкиваясь от уже новых фактов, которые получил от своих инсайдерских источников, чтобы на основе этого сделать э, важнейший вывод – а что же все-таки происходит с путиным насколько он плох в плане своего здоровья сколько он еще протянет и путин ли вообще сейчас у власти или нам показывают клон путина а у власти находится некто другой кто управляет россией большинство населения полагает что страной управляет путин но путина не существует он был убит в 2006 году по приказу Патрушева. Заранее были изготовлены два клона Путина. Клоны выращивают ученые одного из институтов Академии наук РФ. Да-да, такие супер-мега конспирологические теории мы также снова сегодня обсудим, чтобы наконец-то поставить все точки над И. И самая трешевая и шокирующая информация будет ближе к концу этого видео. Поэтому обязательно смотрите до конца, чтобы ничего не пропустить. Делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте лайками, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, жмите колокол и подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы. Ссылки на них как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу обратить там ваше внимание на мой телеграм-канал, подписавшись на который вы будете э, в максимально оперативном режиме получать достоверную информацию о важнейших событиях, которые происходят как в Украине, так и во всем мире в целом. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Путин возит с собой чемодан с экскрементами. «У президента России Владимира Путина есть специальный сотрудник Федеральной службы охраны ФСО, который отвечает за сохранность его кала и мочи во время поездок и их доставку в особом чемодане обратно в Москву», писала газета «Париматч» еще летом 2022 года. По информации журналистов, охранники Путина начали следить за безопасностью его экскрементов как минимум с мая 2017 года, когда российский президент встретился в Версале с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Такие меры предосторожности могут означать, что Кремль стремится сохранить в тайне информацию о здоровье Путина и скрыть следы его возможного лечения. Но не исключено, что благодаря этому они хотят скрыть еще нечто более ужасающее, уточняет издание. Помимо чемодана для кала, у Путина есть белая термокружка, которую он берет с собой на все мероприятия. Еще в 2014 году сообщалось, что на президента работает дегустатор, который проверяет всю еду и напитки. На иностранных банкетах политик обычно не притрагивается к блюдам, боясь отравления. В апреле издание «Проект» рассказало о пошатнувшемся здоровье Путина, которого минимум с 2016 года сопровождает бригада врачей, в том числе специалист по раку щитовидной железы. Позже подобные материалы начали появляться и в западной прессе. Например, 29 мая британский таблоид Daily Mirror, ссылаясь на источник ФСБ, писал, что у президента РФ тяжелая форма быстро прогрессирующего рака. Он теряет зрение, страдает от головных болей и дрожи в руках. По информации издания, ему осталось не больше 2-3 лет Режиссер Оливер Стоун говорил, что в прошлом у Путина был рак, который предположительно удалось победить. А неназванный российский олигарх сказал New Lines Magazine, что президент тяжело болен раком крови. Издание Засан в конце апреля сообщало, что политику предстоит операция. Журнал Newsweek со ссылкой на трех представителей разведки США утверждал, что в апреле Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака. 30 мая российские власти впервые прокомментировали эту информацию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никаких проблем со здоровьем у Владимира Путина нету. Уход Путина обсуждается за кулисами в Кремле. Об этом пишет Sky News, цитируя источники, близкие к Кремлю, которые сообщают о растущем чувстве разочарования Владимиром Путиным среди российской элиты и среди тех, кто поддерживает войну, и среди тех, кто против войны в Украине. Хотя о свержении Путина речь не идет... Есть понимание или желание, что в достаточно обозримом будущем он не будет управлять государством. Все во власти понимают, что Путин может покинуть пост президента только если его здоровье ухудшится серьезно и соответственно все ждут когда это случится. Среди потенциальных преемников называют мэра Москвы Сергея Собянина, давнего сторонника Путина Дмитрия Медведева и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Но действительно ли так серьезно болен Путин? И чем он болен на самом деле? Как скоро он умрет? И Путин ли вообще сейчас у власти? Обо всем этом вы узнаете далее. Он очень болен. Бывший аналитик ЦРУ и новые сведения о раке Путина. Слухи о том, что президент России серьезно болен, ходят уже давно. Страдает Путин от рака или от болезни Паркинсона? Прежде всего, признаками болезни специалисты считают походку или опухшее лицо президента. Между тем, официального подтверждения из Кремля все еще не поступало. Прослушанный олигарх подтвердил слухи о раке Путина. Но теперь слухи получили новый импульс. Журнал New Line Magazine сообщает о прослушке и записи разговора одного из олигархов. В нем он говорит, что Путин очень болен и страдает тяжелой формой рака крови. И «Мы все надеемся, что Путин умрет от рака», — сказал олигарх. Журнал также утверждает, что проверил диктора и сопоставил голос, однако газета заявила, что не будет публиковать имя источника. Безусловно, олигарх не является сторонником войны Путина в Украине, поэтому решение не раскрывать его имя призвано уберечь диктора от мести российского государства. Большинство высокопоставленных сотрудников ФСБ считают, что Путин серьезно болен. Также появилась информация о служебной записке российской внутренней разведки ФСБ своим региональным директором. Об этом журналу New Line Magazine рассказал Христо Грозев из исследовательской группы BillingCat. Он уточнил, что достоверных данных об этом у Биллинкет нет, но группа получает такую информацию от бизнесменов, близких к Путину. «Без данных не могу говорить». «Но знаем, что олигархи, очень близкие к нему, так утверждают», — сказал Грозев. Кроме того, он обратил внимание на письмо, которое недавно получили региональное управление ФСБ России от Центрального управления. Оно касалось здоровья Путина. «Знаем, что где-то месяц назад Лубянка послала циркулярное письмо всем региональным шефам ФСБ. Что если...» Вы услышите, что у него очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы вы не обращали на это внимание. И они тогда все подумали, что это надо воспринимать с точностью наоборот, сказал Грозев. Расследователь считает, что фактор здоровья может сыграть решающую роль в дальнейшем развитии событий. Неважно, умирает Путин или просто болен. Здесь важно, что рядом с ним так думают, а это меняет формулу. Это является фактором при принятии решения, насколько люди должны быть к нему лояльны, считает Грозев. Он объяснил, что учитывая слухи о тяжелой болезни Путина, люди могут отказываться выполнять его приказы, например, об убийстве оппозиционеров. Сейчас вряд ли кто-то примет такой приказ. По той же причине вряд ли кто-то примет приказ нажать на ядерную кнопку, прекрасно понимая, что есть серьезный риск, что Путина не будет через 3 или 6 месяцев. А кто тогда их защитит от Нюнбергского процесса? Поэтому это понимание, он жив или не жив, само по себе играет субъективную роль в этой войне, убежден Грозев. А сейчас будет вставка аудиозаписи. Эта аудиозапись сделана одним из самых приближенных людей к Владимиру Путину. Людей, которые располагают достоверной информацией о его здоровье. Внимание! Путин также обговорил э, следующие нюансы, что когда он будет э, в он будет на медицинских процедурах, у него, ему предстоит операция, скажем так, врачи настаивают, пока на сегодняшний день еще нет четко, не определена дата предстоящей операции, и у него будет хирургическое вмешательство, вот пока он будет недееспособен, я точно не знаю, какое это время, это, по крайней мере, еще не обсуждалось, я думаю, что это все-таки недолгое время, на долгое время Путин навряд ли будет согласиться, по крайней мере передавать власть. Так вот, на то недолгое время, пока Путин будет недееспособен, и пока у него будет операция, он будет отходить после этой операции. Давайте предположим, что это будет дня 2-3, скорее всего. И э, за, в это время фактическое управление страной переходит э, как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант. Ну, плюс к этому еще обговорили, что если вдруг э, у Путина да, проявится особо сильно проблемы со здоровьем, мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство, мы об этом говорили неоднократно, онкология прогрессирует, удавалось некоторое время сдерживать, но сейчас, сейчас все, все это в течение болезни прогрессирует. И прогнозы там... Я не хочу сейчас делиться прогнозами, чтобы лишний раз вас не обнадеживать, потому что э, лишний раз обнадеживаться в этой ситуации. Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. Это отмечали те, кто был с ним на встрече. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений, сказал он. В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии. В ноябре того же года британский таблоид The со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезней Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали полной чушью и заверили, что у Путина отменное здоровье. В апреле 2022 года проект выпустил расследование о здоровье Путина. Издание выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог. Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса «Пять глаз», в который входит Австрия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, сообщил, что отечность, которая у Путина наблюдается в последние годы, может быть связана с длительным приемом стероидов. В информации The 69-летний Путин борется с онкологическим заболеванием. Он готовится к хирургической операции. Медицинский вердикт. Практикующий врач-невролог прокомментировала диагноз Владимира Путина, обнародованный западной прессой. По данным западных СМИ, российский диктатор Владимир Путин страдает от ряда неизлечимых болезней, в числе которых онкология. В своих публикациях западные издания приписывают российскому диктатору целый ряд онкологических заболеваний, среди которых рак щитовидной железы, кишечника и крови, а также подозревают наличие болезней Паркинсона и даже психических расстройств. Информационный вброс или правда покажет время, но последние появления хозяина Кремля на публике действительно выглядят странными. Журналисты британской Daily Mirror пишут, если Путин еще не умер, то серьезно болен. У него рак и жить ему осталось не больше трех лет. 12 апреля российский президент на встрече с министром обороны. Путин сутулится в неестественной позе, сидит на протяжении всего разговора. Его опухшая правая рука вцепилась в стол. А это уже парад 9 мая. На Красную площадь Путин идет прихрамывая, а его правая рука будто пластмассовая. Эти нюансы могут подтверждать версии прессы о серьезной болезни. Вся жизнь в России зависит от состояния здоровья вождя. И если он чихнул или не так встал, или что-то там с ним произошло, то сразу вся вертикаль власти начинает шататься. Так построена в России власть. И поэтому малейшее ослабление вождя, начинает уже порождать серьезнейших конфликтов в его окружении, чем как с отстранением Путина, так и с превращением его в декорацию. Это не прогнозы. Это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Российские независимые журналисты обратились за консультацией к Александре Щебет практикующему врачу-неврологу с 15-летним опытом работы, чтобы по внешним признакам разобраться, от каких расстройств может страдать Путин. Что вам, как профессиональному врачу, бросается в глаза в последних обнародованных видео с Владимиром Путиным? Если посмотреть видеозапись встречи Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, так то, что российский диктатор сидит в неловкой, вынужденной позе, может говорить о нескольких вещах. Во-первых, я предполагаю, что он страдает от боли в спине или где-то еще, поскольку принял такую неестественную позу для того, чтобы себе эту боль облегчить. Во-вторых, он мог так сидеть, ухватившись за стол, чтобы не выдать самопроизвольное движение рукой так называемые гиперкинезы или навязчивое движение, которое у него иногда проскакивают на других видеозаписях. И пока Путин держится за стол, его рука не двигается. Впрочем, если посмотреть другое видео, где российский диктатор перед встречей с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко протягивает ему правую руку для рукопожатия, то четко видно, что там есть среднее или крупноамплитудный тремор. И это Путину скрыть не удалось. Также во время той встречи он сидел и держался правой рукой за кресло, чтобы очевидно скрыть непроизвольные гиперкинезы и тремор. По словам эндокринолога, пополневшее лицо и шея Владимира Путина могут быть последствием приема стероидов, которыми лечат один из видов рака крови. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Путин страдает от болезней Паркинсона. На ваш взгляд, это так? Симптомы этой болезни проявляются только на одной конечности? Если говорить о классической болезни Паркинсона, то обычно она начинается с одной стороны. Но я не думаю, что в отношении Путина речь идет о классической болезни Паркинсона. Здесь скорее всего следует говорить о синдроме Паркинсонизма или экстрапирамидном синдроме. То есть у него есть симптомы, подобные тем, которые проявляются при болезни Паркинсона, но это не она. Это что-то вторичное, симптомы возникли на фоне другого заболевания. Если проанализировать внешность Путина, а я где-то с полгода наблюдаю за тем, как он выглядит, то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица. Другими словами, отек лица, то есть то он есть, то его нет. Иногда кажется, что это два разных человека, ведь не может обычный человек так быстро набирать вес и худеть. Но это может быть побочным действием при приеме высокой дозы стероидов. И здесь можно предполагать несколько вещей. Во-первых, речь может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем, какое именно. Все говорят о различных локализациях. Кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и так далее. Поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии. И на высокие дозы гормонов таких стероидов действительно есть побочная реакция, которая в частности может давать такой внешний вид, который называется луноподобное лицо. Именно это у Путина довольно типично. А также хочу добавить. Все, что мы рассмотрели, это только наши предположения и догадки, и никоим образом не претендуют на истину. Поскольку для того, чтобы поставить диагноз, человека необходимо физически осмотреть и провести обследование. Сейчас я хочу сделать небольшую паузу и напомнить вам очень важную вещь, которая заключается в том, что я могу помочь вам с достойной работой в Республике Польша, потому что у меня здесь свое агентство по трудоустройству. Практика показывает, что эта тема стала особенно актуальна в последнее время, во время различных пландемий, договорных войн и экономических кризисов во время когда многие люди остаются без средств к существованию я могу предложить вам эти самые средства а также перспективы карьерного роста в одной из самых динамично развивающихся стран евросоюза и эта страна польша если вы заинтересованы в достойной работе обращайтесь к нашим специалистам по номерам которые находятся в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии там же будет ссылка также на наш сайт со всеми актуальными вакансиями в такой стране как польша идем дальше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 Внешне они очень похожи на оригинал. Один из клонов был убит в 2019 году. Второй клон Путина был убит в мае 2021 года. Убирают клонов тогда, когда они становятся опасными для системы. Сейчас остался один клон Путина. Когда вам показывают в СМИ, Путин встретился, Путин подписал, Путин призвал, Путин решил. Знайте... Клон Путина ничего не подписывает и не решает. Ему всего 6 лет, хоть он и выглядит как старик. Это особенности клонирования. Клон Путина не умеет писать и читать. Наличие клона Путина, говорящего через суфлера в ухе, позволяет показывать эту куклу населению по телевидению. Руководит всеми вопросами показа куклы Путина населению информацией в СМИ о Путине секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев. Немного о Патрушеве. Удмурт по национальности ненавидит русских и евреев. Его намерение построить на территории бывшего СССР Российскую империю. Профессиональный вор-бандит-убийца. Занимается крышеванием махинаций банков с кодами валют 810 и 643. Торговлей наркотиками, оружием, военными секретами, рейдерством. разоряет малый и средний бизнес. Торговлей алкоголем, работорговлей, торговлей человеческими донорскими органами, крышеванием криминала. Патрушев заключил тайные контракты по продаже территорий Сибири и Дальнего Востока, 200 территорий Торы и леса Китаю. Патрушев продал китайцам пресную воду озера Байкал. Сейчас китайцы тайно роют на глубине 600 метров тоннель диаметром 3 метра от озера Байкал в Китай. Патрушев руководил проведением террористических взрывов в аэропорте Домодедово в Волгограде, в метро Санкт-Петербурга, в метро Москвы в поезде «Красная стрела». Пожара «Зимняя вишня», терактов «Керчи» руководил взрывами домов в Москве. Патрушев вводил повсеместно рамки в общественных местах для стерилизации населения, для роста заболеваемости раком. По приказам Патрушева преследуются русские националисты, патриоты, блогеры, ученые, предприниматели. По его приказам тайно убивают людей. По приказам Патрушева при помощи торсированного волнового оружия операторами ФСБ из Федерального радиочастотного центра ФСБ был убит музыкант Кирилл толмаский он же Десел, Политик Никита Исаев русский историк, писатель, Александр Пыжиков и другие. В 90-е годы Патрушевым была полностью истреблена советская элита, генералитет. По его приказам в общей сложности было убито 5,4 миллиона человек по всему миру. У Патрушева имеется список людей для их экстренного уничтожения на случай чрезвычайной ситуации, включающий около 100 тысяч человек. Его личное состояние оценивается в 2 триллиона евро. Помимо этого Патрушев захватил значительную часть советского золота, которое до сих пор находится на счетах иностранных банков за рубежом. Но воспользоваться этим золотом Патрушев не может. Счета заблокированы. Банкиры готовы вернуть золото его хозяину, правительству СССР. Это золото пытается контролировать Александр Парамонов через казна РА 1 Для того, чтобы захватить советское золото, была придумана спецоперация с голосованием по поправкам проекта Конституции РФ 1993 года. В статье 67 была заявлена поправка, что Российская Федерация является правоприемником и правопродолжателем СССР и ей принадлежит собственность СССР за рубежом. Но данное голосование, как и сам документ, не были приняты мировым сообществом, в частности, Ватиканом и ООН. Подписанного экземпляра проекта Конституции РФ в Госархиве РФ не найдено. И его не существует в природе. Патрушев руководит проектом под названием СВПО, советский военно-политический орган, который через некую самозванную ЦК КПСС, включая ее большевистскую платформу, регулярно выпускает государственные акты СССР, публикуемые на сайте правосудия.нет. У Патрушева есть и другие подставные проекты для граждан России. Патрушев умело управляет информационной политикой в стране через СМИ, через интернет, через подведомственные аналитические центры ФСБ и АП, которые регулярно сливают в СМИ и интернет дезинформацию. Вся информационная политика телевидения равно дезинформации. Создан центр Кремль-ботов под руководством так называемого «повара Пусина» или же «Пригожина». Которые вбрасывают в сеть интернет лавину дезинформации. Дизой ФСБ не брезгуют, В. Соловей, С. Желенков, злой эколог, подведомственная ФСБ, генерал СВР, Секретный инсайдер. Есть и другие. Патрушев давно взаимодействует с Англией Ватиканом, евреями из сионистской радикальной секты Хаббат Любавичи, Ротшильдами Рокфеллерами. Наверняка нельзя сказать, что Патрушев является агентом кого-либо, но и опровергать это на 100% мы тоже не можем. Скорее всего, он с большей части ведет в свою игру. Ему удалось отбить атаки Англии и американцев, но ему приходится учитывать влияние Ротшильдов, которые строят новый мировой порядок. Чтобы попасть на должность губернатора, мэра, чтобы стать кандидатом в депутаты, нужно стать гражданином Израиля, получить положительное решение Патрушева, а также Ротшильдов, руководителей Хаббат, Любавичей и Феор. Вся деятельность Патрушева остается в тени. Мало в стране людей, кто догадывается о настоящей деятельности Патрушева. И какое место в иерархии он занимает на самом деле? В самом деле вещи, прозвучавшие здесь, для большинства адекватных людей могут показаться как минимум невероятными и как максимум ну просто-напросто глупыми и смешными. Да? Но, друзья... Прошу обратить ваше внимание на то, что технология клонирования уже официально была создана в 2002 году еще, то есть 20 лет назад. Именно тогда был клонирован первый эмбрион человеческий и из него уже был рожден в итоге первый как бы, клонированный ребенок. В 2002 году появилось сообщение о рождении первого клонированного ребенка. Девочки по имени Ева. Новость объявила научный директор частной компании Clone Aid, которая является последователем райализма, движение, члена которого считают, что жизнь на Земле была создана представителями высокоразвитой внеземной цивилизации. Родители Евы – американцы, а матери Евы на момент ее рождения было 30 лет. Ева родилась через кесарево сечение. Вес новорожденный составил 3 килограмма. Ева представляет собой клон своей матери, для создания которого была использована ДНК кожной материнской клетки. По словам директора Бриджит буаселье я Ева себя превосходно. Затрагивая тематику методики клонирования, Бриджит сказала, «Наша методика весьма сходна с методом, примененным при клонировании овцы Долли. Только в нашем случае мы работали с клетками человека». Частная биотехническая компания ClonAid была учреждена в 1997 году основателем движения Раэлитов Клодом Варилоном, это только официальные данные, есть в открытом доступе в интернете. И неужели вы считаете, что с тех пор технологии клонирования не развивались? А теперь э, представьте вот на секундочку, что вы, э, или что у вас, будет правильнее сказать, есть возможность стать президентом государства, такого как Россия, очень важно это отметить. То есть государство, э, которое по решению глобалистов стала такой противоположностью Соединенным Штатам Америки и всему западному миру. То есть в глазах Запада это государство агрессор, таковым оно начало делаться. Уже очень давно еще, когда существовало СССР, и особенно оно стало таковым сейчас. То есть... Миллионы людей просто-напросто проклинают не то, что российское правительство, а в первую очередь Владимира Путина, потому что считается, что вся вертикаль власти в России держится именно на нем. И если его не станет, тогда не станет очень многих проблем, мягко говоря, которые доставляет российское государство соседним странам, в первую очередь Украине, ну и вообще тот кризис, который начинается, влияет на всю планету. Подавляющее большинство людей винят в этом именно Путина. Я уже не говорю о предыдущих годах, э, начиная там, с аннексии Крыма, развязывания войны на Донбассе и так далее. То есть для очень многих людей Путин это злейший враг. Это неуважение к целому народу и к целой стране. И вот теперь задайте себе вопрос, а хотели ли бы вы на самом деле стать президентом такой страны, как Россия? С условием, что вам пришлось бы быть на месте Путина. Или же у вас была бы другая возможность поставить кого-то на место президента, а самому остаться в тени. Якобы частично не при делах, то есть не нести на себе всю эту ужасную ответственность, которую несет Владимир Путин. Чтобы вы выбрали? Взять на себя всю эту ответственность и стать ненавистным просто подавляющему большинству адекватных людей, населяющих планету Земля, либо остаться в тени, а ненавистным сделать свою марионетку в виде либо двойника, или клона, почему нет? Я убежден просто, что технологии клонирования существуют и дальше, и развиваются, хотя по странным причинам о них тишина. Вот после рождения первого клона ничего не слышно. И это, опять же, наталкивает на мысли о том, что эти технологии существуют и дальше развиваются. Просто о таком не принято, конечно, говорить. И запрещено говорить. Вот. И то же самое можно сказать и о других президентах крупнейших стран. Но там слегка другая история. Сейчас мы к этому перейдем. Вот все, что я перечислил, говорит мне о том, что такая, на первый взгляд, безумная теория, как то, что Путин это клон просто, может оказаться правдой, но ну, потому что смотрите, вот после предыдущего видеоролика о Путине многие мне писали, как он может быть двойником. А характер речи, дикция, голос, в конце в концов можно там провести анализ ДНК при, при большом желании. Так вот, при наличии клона все эти вопросы закрываются, потому что именно если это будет клон, то в таком случае и голос будет абсолютно такой же, как у оригинала, и дикция. И, что самое важное, анализы ДНК покажут, что это именно Путин, хотя это его клон. Конечно, клон этот выращивался, ясное дело, не 70 лет, да, а наверняка технологии клонирования, если они существуют в таком виде, то они дошли, опять же, до того формата, что можно выращивать человека уже в зрелом возрасте и относительно быстро обучать его важнейшим когнитивным способностям и так далее, и манерам поведения. Но опять же, неопровержимых доказательств этому нет. Но теория очень интересная, потому что, как я сказал, она объясняет очень многие вещи. Там, Опять же, небольшие отличия Путина в разные годы его правления, там высоты подбородка, ушей разреза глаз, бровей и так далее, и так проще. Еще долго можно перечислять этот список, например, опять же, то, что Путин сегодняшний, можно сказать, не знает немецкий язык, это не раз уже было подтверждено, хотя он раньше в идеале им владел. Как известно, Путин работал в Германии и свободно говорит на немецком, что он множество раз демонстрировал всему миру. Но на одной из конференций он не смог сказать ничего. Ощущение, что он просто забыл язык. Или же не знал. И вот, опять же, многие могут посмеяться, как это Путин не умеет писать. Ну тогда посмотрите вот на это видео, которое сейчас на ваших экранах. Это э, суббота здоровья. В 20 учреждениях области жители могут получить медицинскую помощь, консультацию, пройти диспетеризацию и провести профилактический медосмотр. В ходе работы данных региональных проектов прошли осмотр почти, это за два месяца, почти 15 тысяч человек. Как результат, впервые выявлено святи... свыше тысячи заболеваний. Из них 108 случаев подозрения на, злока... на злокачественное образование. Они... Наши граждане отправлены на обследование. До конца этого года планируется осмотреть дополнительно более 50 тысяч астраханцев. Наша задача – это ранняя диагностика и выявление заболеваний. И также обеспечить граждан самых удаленных наших селах необходимой медицинской помощи. Поезд здоровья уже зарекомендовал себя, пользуется спросом, спросом населения. Например, к примеру, на прием стоматолога очередь устраивается с пяти. 5... То есть здесь Путин реально играется с ручкой, как какой-то шестилетний ну, ребенок. Вам не кажется это ну, как минимум странным? И таких видео достаточно много гуляет по интернету. Сегодня мы рассмотрели две версии, касаемые подлинности, скажем так, Владимира Путина и касаемо состояния здоровья Путина. А также немножко затронули тему того, кто на самом деле управляет Россией. Как вы считаете, какая версия... Кажется, более достоверны именно вам. То, что изменения периодически тотальные во внешности и в поведении Путина происходят из-за его букета болезней. Или же из-за того, что мы видим в большинстве случаев не настоящего Путина, а его двойников, которые периодически меняются. А может быть, это вообще не двойники, а клоны Путина. Как вы думаете, что является более правдоподобным из перечисленного на ваш взгляд? Жду ваше мнение в комментариях, а также хочу вам напомнить и утащить то, что... О двойниках именно Путина у меня снято отдельное видео. Настоятельно рекомендую вам с ним ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке, она уже появилась вот здесь. Конкретно там я по полочкам раскладываю версию двойников и рассказываю вам об интервью Людмилы Путиной, бывшей жены Путина, соответственно, о своем бывшем муже, а конкретно о том, что... Он был в свое время убит и заменен двойником, чуть ли не на ее глазах. Поэтому обязательно смотрите, я уверен, вы не пожалеете. Еще раз напомню, друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Делитесь ссылками на это видео с друзьями. Поддерживайте лайками для распространения. Берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.